Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередное видео о замечательном проекте профи, э, Diamond Profit Center э, Друзья, я вам расскажу, как пройти регистрацию в этом проекте Как правильно пройти регистрацию в этом проекте Правильная регистрация – это, конечно, регистрация по моей реферальной ссылке которая вот, доступна при нажатии на кнопочку «Вступить в команду» Которые есть на всех моих роликах. Либо можете нажать в описании видео на ссылочку. Вот такого плана она в завуалированном виде. А после нажатия на кнопку, либо на ссылку в описании. Давайте я нажму на кнопочку в ролике. да? Что происходит? Я попадаю на главную страничку сайта проекта Diamond Profi Center проекты, которые занимаются продвижением в интернете вас и ваших проектов и дает возможность э, людям заработать в сети, выполняя несложную работу, либо, например, привлекая людей в этот проект на платные пакеты. Но об этом у меня отдельный ролик, он тоже лежит на канале, что делает данный проект. Смотрите, будете в курсе. Если будут вопросы, пишите в комментарии к данному видео. А как пройти регистрацию? вы нажимаете на кнопочку регистрация вот она она вот открывается вот такой сложнейший в кавычках бланк значит он у вас естественно будет вначале не заполнен вот я просто на этом компьютере работал и кое какие данные уже заполнены. у вас будет все все пусто кроме одного одного пункта. То есть посмотрите вот здесь, вас пригласил, у вас должно быть написано DVD в Вот если у вас стоит DVD в РН, то есть в проект я пригласил вас я, тогда вы можете рассчитывать на мою поддержку и на те бонусы, которые я раздаю своим рефералам. Бонусы, которые я даю рефералам, доступны. Вот нажимайте на кнопочку бонусы в этом видео и посмотрите, что я... Дарю своим рефералам. Все, что мне нужно сделать, это заполнить вот такой вот простенький, простенький регистрационный бланк. Я сейчас буду регистрировать папу, поэтому я внесу его данные. Вот его логин чайка. Чайка 34, пароль сложнейший как всегда вот имя проект русский можете заполнять по-русски вот и обязательно указываем skype значит skype нужен для связи потому что проект развивается в плане автоматизации работы в скайпе поэтому обязательно укажите скайп я тут для папы укажу свой скайп посмотрю чем это закончится посмотрите вам тут предлагают все-таки выбрать кем вы будете в этом проекте основная ваша основное ваше направление хотя чтобы бы вы тут не выбрали вы можете работать в любом из трех предложенных вам вариантов быть и партнером владельцем и работником но я вот папе выберу что он будет работником да все нажимаю регистрация все отлично вот я зарегистрировался посмотрите на моем счету теперь все по нулям моя реферальная ссылочка да она есть чтобы начать работать вам обязательно вот в этом месте где написано у вас не привязан аккаунт вконтакте обязательно вписать свой э, аккаунт вконтакте либо тот аккаунт который вы будете использовать при работе почему потому что вся работа заключается все просмотры видео, лайки просмотры сайтов они заканчиваются репостом в социальную сеть ВКонтакте поэтому без этого задание не сможет быть зачитано поэтому я сейчас впишу папин адрес, то есть скопировал из адресной строки из главной странички вот взял, скопировал из адресной строки адрес папиной странички и вношу его в аккаунт. Вот сюда просто-напросто вставляю и нажимаю прикрепить. Все, посмотрите, вот страничка привязана, все отлично. Регистрация произошла. Давайте проверим, приходит ли что-то на почту, потому что я уже не помню, приходит что-то или нет. Нет, даже никаких писем на почту не приходят, никаких подтверждений аккаунтов делать не надо. Просто-напросто заполнили бланк, ввели свои данные, нажали зарегистрироваться. Все. Вы стали членом проекта Diamond Profit Center. Значит, как использовать рекламные пакеты, как работать партнером, как выполнять задания в этом проекте, я по каждому из этих разделов снимаю отдельный ролик. Все, спасибо. Всем, кто досмотрел до конца, нажимайте нравится, пишите вопросы в комментариях, я на все отвечу.